так всем добрый день сегодня у нас на распаковке пришла посылка с подставкой для смартфона чтобы он не валялся где ни попадя ну и использовался непосредственно на ней в том числе и для зарядки так пришла вот в таком пакете двойном компания green так, ну и внутри находится тут бонусное дополнение, то есть, вкладывают ремешки для связки кабелей, так называемая липучка, дополнительный бонус, так, ну и сама компания молодая присутствует на алиэкспресс, случайно на я напал. То есть ну и изготавливает премиальные различные продукты в основном аксессуары это для смартфонов там различная зарядка как обычная так и беспроводная дальше кабельная продукция разнообразная для смартфонов для аудио видео то есть там hdmi кабели ну и так далее Вот, ну и это вот она вложила открыточку по своей продукции, ну и непосредственно сам объект, то есть вот подставляется в такой виде, бывает двух типов для телефонов и для планшетов. Ну вот я взял для телефона, то есть есть возможность, то есть она раскладывается на 180 градусов для смартфонов от 4 до 6 дюймов то есть вот есть характеристики размер длина 85 ширина на 85 ну и высота 114 миллиметров максимуме составляет дальше для 4 6 дюймовых смартфонов ну и изготовлен из алюминия и есть ставки силикагеля чтобы не повредить ваш прекрасный смартфон так внутри находится у нас Сама подставка. Здесь прорезинимая поверхность. Дальше здесь силикогель. Ну и здесь гель. То есть принимает различные положения. на которые можно поставить установить любой смартфон ну и его использовать на этой подставке как в обычном варианте Можно использовать и для просмотра ну и возможно игр Можно смотреть видео. Так, Ну и помимо того, что удобно размещать, также предусмотрено отверстие. Если у вас зарядка находится в центре, то для этого можно подключать смартфон. все расположена можете его наблюдать сделано все качественно то есть можно даже забирать его с собой то есть, в таком виде положили сумку в портфель ну и забрали на работу кстати у компанию Green 11 ноября обширные распродажа их всей продукции. То есть начиная от кабелей, заканчивая Bluetooth системами аудио, беспроводными зарядками, обычными зарядками. То есть на AliExpress в официальном магазине